Добрый вечер, дорогие партнеры, добрый вечер, уважаемые гости, если есть они. С вами Ольга Рузуманян и компания «Идеальный маркетинг». Наша компания основана 23 сентября 2021 года. Основатель и руководитель компании – это Елена Евсеенко. Кредо нашей администрации – честность, прозрачность и платежеспособность. На сегодняшний день у нас более 29 тысяч рабочих кабинетов. Выплачивается ежемесячно миллионы рублей на платежные системы наших партнеров, нам не нужны колокола. А эти цифры говорят сами за себя. Мы входим в, лучшие, в пятерку лучших компаний во всем интернете. Идеал М это гарантированные выплаты, маркетинговые планы, многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов и выгодное партнерство. Наше самое главное преимущество это Идеал М это сообщество взаимопомощи и благотворительности. Есть дорожная карта, видно когда и какие программы были открыты в компании. На главной странице есть отзывы наших партнеров дорогие партнеры как можно чаще заходите смотрите сколько у нас отзывов сколько наши партнеры выводят на свои платежные системы кабинет полностью автоматизирован уроки по кабинету есть у нас в каждом у каждого партнера Бизнес, управляемый двумя бронями. В компании 10 площадок. Плюс клонопад. Это глобальный маркетинг. Это сердечко нашей компании. На любой программе есть кнопка «Маркетинг» и кнопка «Поисковик». Есть полная статистика начислений на каждой программе. Ход открыт в любую программу и в любой стол. На основных площадках есть реферальная программа. Выплаты в каждом столе. Циклы очень короткие. Нет отчислений в компании, ни на развитие компании, ни на администрацию. Все деньги четко распределяются. процентов сеть. Это деньги идут от партнера к партнеру. Пополнение и вывод со всех карт Российской Федерации. Подключен ПРК. По кошелек Perfect Money, подключена проекса, есть внутренний перевод между кабинетами, что облегчает работу команд. Вывод у нас ежедневно, и выходные и праздничные дни, вебинары по маркетингу ежедневно, кроме воскресенья. Есть сервис с инструментами для онлайн-бизнеса у каждого нашего партнера в кабинете, есть чаты компании, и есть прямая связь с администрацией. Что еще не хватает нашим партнерам? Да все у нас есть. Все у нас шикарно и все у нас замечательно. Просто радуется душа. Наш идеал М-сообщества помощи и благотворительности у нас есть и на главной странице сайта. И я вам сейчас вот показываю дорожную нашу карту. И когда можно посмотреть, когда, какие программы у нас были открыты в нашей компании. Конечно, «Идеал М-Мини» — это наша основная программа, и Стартовали мы вместе с ней. У нас, наверное, месяца три или четыре мы работали только на этой программе. У нас она была одна и поэтому она наша самая любимая. Стартовали мы 23 сентября 2021 года, а уже 31 октября у нас присоединилась микромани, площадка социальная. 6 февраля 2022 года подсоединилась фабрика клонов Мини и Макси. А 3 апреля 2022 года присоединилась наша основная площадка Идеал М Макси. Очень крутая площадка. И 1 июня 2022 года подсоединилась площадка Фасттрек. Бег по, по кругу. А 23 сентября 2022 -го года, это была наша годовщина компании, и у нас стартовала такая программа, как «Идеал М-Банк» плюс «Кланопад». Сколько наделали шуму в интернете мы с этим стартом. 6 ноября 2022 -го года стартовала площадка «Максимани». И уже в 11 декабря 2022 года стартовала такая площадка «Дубль Микс». Это неуправляемый маркетинг, две независимые друг от друга программы. Вход полторы и на вторую программу 3000. Ну и в этом году мы уже 15 января у нас был старт Turbo Мани». Это быстрые деньги нашей площадки. И 12 февраля 2023 года у нас стартовала супер-мупер-площадка площадка Turbo Манибокс». Это быстрый старт. Это быстрые деньги. Ребята, вот такая вот у нас дорожная карта, которая радует всех наших партнеров. Где можно не ходить ни в какие проекты, никуда не бегать, ни по стартам, ни по стартапам, никуда. У нас есть... С одной программы переходы в другую программу. А у нас есть искусственные закольцовки, где можно зарабатывать с одной командой, а зарабатывать сразу на четырех, на пяти площадках, получать доход. Это просто супер. Огромная благодарность нашей администрации Елене Викторовне и огромный респект нашему программисту а, за то, что мы постоянно, наш сайт в рабочем состоянии. Даже если что-то он и делает на сайте, что-то подключает, что-то а, просматривает, мы даже этого не замечаем. У нас никогда не было никаких профилактических часов, дней, как на других сайтах. Вот огромный респект нашему а, программисту. Ну и э, ставим, конечно, большие и маленькие цели. От маленьких целей идем к большим. И у нас э, в компании нет таких программ, как есть в других. Это жилье, э, программы жилья, это программы автопрограммы, э, путешествия. У нас есть можно заработать. И есть программы, которые, на которых можно заработать. И погасить кредиты, и ипотеку, и раздать долги. Да мало ли куда нужны людям большие, огромные суммы. Можно заработать и на путешествия. Можно а, заработать на квартиру, на машину. Можно заработать на дачу. Да, а, можно заработать и на вертолет. Если упорно работать и поставить себе такую цель, купить за 2-3 года, купить себе вертолет. Да купить. Итак. Наша «Идеал э, М-Мини», как я уже говорила, эта программа, а у нас стартовали мы с этой программой. Она у нас самая любимая, она и называется «Идеал М-Мини», где есть искусственная законцовка «Выход на «Идеал М-Макси» что позволяет нашим партнерам работать с одной и той же программой, работать на не, не, не выходя из дома, как говорится, да? не ходя по каким-то проектам, не бегая по стартапам. А здесь и вход открыт в любой стол. Здесь разработано очень много... много... Разработано очень много а, стратегий, где можно а, в, входить из первого стола, можно входить и со второго, можно и с третьего, можно и с первого, четвертого, можно а, с первого и, и пятого. Да, вход открыт в любой стол. Старт своего бизнеса можно делать с любого стола. Чем ближе вы старт делаете а, в, к столу выплат, тем самым вы сокращаете количество приглашенных партнеров. Ну и что здесь радует? Здесь работает реферальная программа на два уровня в глубину. Итак, я вам показываю, моя задача показать вам с малого к большему. И как только к вам приходит первый партнер, эти полторы тысячи идут накопление. Накопительный баланс со второго партнера – вы возвращаете эти деньги на баланс для вывода. Все, вы вернули потраченные деньги, а дальше идут только ваши заработки. Третий партнер вам будет всегда давать переход во второй стол. Деньги накапливаются с первого и с третьего. Это деньги на переход из стола в стол. Некоторые спрашивают, можно ли с накопительного баланса купить себе клона, нет, ребята, или поставить на вывод, нет, нельзя не ставить на вывод, не покупать клоны. Это деньги накапливаются для перехода из стола в стол. Итак, первый партнер у вас закрывает свой, он пригласил три партнера и закрывает свой стол и приходит, становится на это место. Эти деньги идут 3000 в накопление, а вот со второго партнера уже начинается со второго стола, Работает реферальная программа, и она у нас будет идти до самого а, стола выплат. А третий партнер, как только к вам пришел, стал на это место второй партнер, вы получаете 1000 рублей. По 1000 получают ваши два спонсора. Как только под этого партнера пришли, стали три партнера, это вторая линия, вы получаете три тысячи. К этим партнерам, каждому пришли по три партнера, это 9 партнеров, вы получили девять тысяч. А третий партнер вам дал переход за шесть тысяч в третий стол. Первый в накопление. Со второго летит клон, это реинвест второго стола за три тысячи. Вы выставляете бронь туда, куда вы хотите. То ли вы к себе ставите, то ли вы помогаете партнеру первого уровня, или второго, или третьего, чтобы они переходили из стола в стол. Получаете тысячу рублей на баланс для вывода, а 1000 получает ваши два спонсора. Как только к этому партнеру, как я уже говорила, приходят три партнера, вы 3000 к каждому, этих трех партнеров приходит по три партнера, вы получаете 9000. Третий партнер дал переход, до 12 тысяч четвертый стол. Итак, здесь 12 накоплений. Со второго вы получаете 7 тысяч на баланс для вывода. По 2 500 получают ваши два спонсора. Пришли три партнера, стали под второго партнера. Это 7 500. И 9 партнеров, каждый по 3, это 22 500. И третий партнер дал переход в пятый стол за 24 тысячи. И давайте посмотрим. Вот смотрите, ребята, вы со второго стола 13 тысяч заработали. С третьего 13 тысяч заработали. С четвертого 37 тысяч уже заработали. Это только с одного стола. А вот здесь вот с этого, с четвертого стола 46 тысяч. Почти 50 тысяч. Итак, первый партнер этих... 24 идет накопление. Со второго партнера у вас склон летит по вашей броне. Именно в третий стол. Куда вы ставите его бронь, туда и станет ваш партнер. 10 тысяч получаете на балансе вывода. По а 3 тысячи получают ваши два спонсора. Вторая линия пришла. 9 тысяч. Третья линия пришла. 27 на балансе вам. И здесь 2 тысячи идет в накопление. Так как 24 и 24 – это 48, а нам нужно 50 тысяч на переход в следующий стол. Поэтому 2 с этого эм, партнера идут накопления. Итак, 24, 24 48, и 24 – 48, плюс эти 2 тысячи, и вы перешли с третьего партнера за 50 тысяч ваш стол выплат. Это полностью выплаты, это полностью ваша зарплата. Первый партнер приходит 35 на баланс для вывода. А 15, идеал М-Макси, активируется самая крутая площадка. Со второго партнера 50 на баланс, с третьего на баланс 50. Итого с этого стола 135 тысяч заработали. Пройдя всего лишь одним бизнес-местом, вы заработали 244 тысячи. Без вот этих спонсорских вознаграждений. Не забывайте, это вы наверху, а под вами ваши партнеры. И эти спонсорские награждения будут сыпаться вам. Вот так. Такая у нас есть хорошая, крутая площадка. А я ее очень сильно люблю. Мне очень она нравится. Ну и наша. Вы перешли или... Купили отдельно за 15 тысяч идеал М-макси. Это вообще крутящая, крутящая площадка. И давайте мы с вами. Маркетинг точно такой же, как на идеал М-мини. Точно. И все точно. Так, только единственное. Вход отличается в 10 раз больше. Там полторы тысячи, здесь 15 Ну, а вот решать. С какой начинать площадки, это же уже решаете вы сами. Сколько вам денег нужно? Если вы поставили себе цель купить себе квартиру или погасить там ипотеку и э, отдай, э, вернуть какие-то кредиты, то, конечно, 15 тысяч можно потратить и купить эту. Пусть вы будете здесь проходить 3 месяца, пусть 4 месяца. Но вы заработаете более, здесь 2 миллиона пятьсот девяносто без вот этих спонсорских вознаграждений. А представить все сложить спонсорские вознаграждения. Вот э, доход здесь очень-очень шикарный. Да она сама по себе крутящая площадка. Потому что здесь есть выход еще на другую крутую площадку. Это фабрика клонов МАКСИ за 10 тысяч. итак с первого партнера эти деньги идут накопления, накопление, 15 тысяч. А вот со второго 5 тысяч на баланс, а 10 – фабрика клонов. Третий партнер вам дает переход за 30 тысяч во второй стол. Первый – это накопление. Со второго партнера 10 тысяч на баланс для вывода. С, по 10 тысяч получают ваши два спонсора. Поэтому партнеру пришла... Вторая линия, три партнера, вы 30 получили. Пришла третья линия, вы 90 получили. И третий партнер дал переход за 60 тысяч в третий стол. Вот на этом столе вы заработали 5 тысяч, на этом уже заработали 130 тысяч. Здесь первый в накопление, второй клон летит по вашей броне, куда вы ставите бронь, туда и станет ваш клон. Во второй стол. 10 тысяч получили вы. По 10 получили спонсор. С те вознаграждения? Вторая линия пришла. 30. Третья линия пришла. 90 вам на баланс для вывода. Третий дал переход за 120 тысяч. Четвертый стол. Итак, первый. Накопление со второго. 70 на баланс для вывода. По 25 идут а, вашим спонсорам. Вторая линия пришла 75, третья линия 225. Здесь вы 130 на этом столе заработали, и здесь 370 заработали. А третий партнер вам дал переход за 5, на пятый стол за 240 тысяч. Первый – это накопление. Второй – клон летит по вашей броне именно сюда, в этот третий стол за 60 тысяч вы сами решаете, кому какому партнеру помочь. И 100 тысяч на баланс для вывода по 30 получает два спонсора. Третья, вторая линия пришла 90, третья пришла 270. Итого 460 только с одного стола. Представляете вообще полмиллиона с одного только стола 5. Третий партнер дает переход за 500 тысяч в шестой стол. Первый это 500 тысяч на баланс. Второй 500 тысяч на баланс, третий 500 тысяч на баланс, полтора миллиона только с этого стола. Итого одним лишь бизнес местом вы прошли и заработали 2 миллиона пятьсот девяносто тысяч. Это только одно бизнес место, но ваши же клоны идут за вами. Они же точно такие же бизнес места, как и это первое. И точно такие же начисления, и точно такие же и спонсорские начисления будете получать. Крутая площадка, да, очень круто, очень, очень, очень, очень. Я не знаю, такого маркетинга, наверное, нет нигде в интернете. Ну, может быть, я ошибаюсь, но я четко знаю, что лучше этой площадки не было, нет и не будет. А Что я хочу сказать, ребята, сейчас самое время объединиться и, усили... и усиливать друг друга. Главное в мире это люди, с которыми ты развиваешься и взаимодействуешь. То, что происходит в нашей жизни, это 50% окружения, 40% мышления и 10% знания. Именно так формируется формула успеха Томаса Леонардо. Только вдумайтесь, на 50% все события в нашей жизни формируют люди, которые находятся рядом с нами. Мы создаем компьютеры, которые вместе, держась за руки, погружаемся в новый мир с новыми технологиями. Сейчас самое время объединиться и усиливать друг друга, а не сражаться с не нас э, не на, не на, не на, в одиночку. Не на семи в одиночку. Среди нас большое количество новичков. И есть много экспертов, которые помогут а, вам достичь финансовых результатов значительно быстрее. А количество потерь значительно уменьшить. Мы строим нашу команду единомышленников. Стать ею частью не просто. Нужно разделить наши ценности. Это честность, ответственность, щедрость, простота порядочность и гармония. И если вы обладаете всеми этими качествами, да, конечно, наша компания для вас. Добро пожаловать в нашу компанию. Мечта, о которой мы мечтаем вместе, это реальность. Если, если жабу поместить в кастрюлю с водой и поднести к огню, вы увидите, что такое э, что-то интересное. Жаба приспосабливается к температуре воды, остается внутри и продолжает адаптироваться к повышению температуры. Но когда вода достигает точки кипения, Жаба, которая хотела бы выпрыгнуть из кастрюли, не может, потому что она слишком слаба и устала от усилий, которые она приложила, чтобы приспосабливаться к температуре. Некоторые скажут, что жабу убила кипящая вода. На самом деле, жабу убила неспособность решить, когда прыгать. Так что прекратите приспосабливаться неправильным ситуациям, жестким отношениям, паразитическим друзьям и многим другим вещам, которые заводят вас. Если вы продолжаете адаптироваться, вы рискуете умереть внутри. Прыгайте, пока можете. Когда вы развиваете свой бизнес, ищите тех людей, которые уже приходили, проходили этим путем. Они обладают знаниями, навыками, которыми вам так необходимы. А давайте просто перефразируем, оставим смысл. Когда вы хотите изменить себя –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 Вам остается только взять инструкцию и через время наслаждаться прекрасной поездкой. Конечно же, можно на, э, ошибаться по самому, э, самому э, прочитать тоны литературы, но зачем, если за вас уже все это сделали? Вы просто делегируете развитие другому человеку, который в этом компетентен. Так что не надо изобретать и думаю велосипеды, которые уже давно изобрели. А вы просто давайте своему а, новичку инструкцию. С чего начинается первые шаги новичка? Не надо его посылать, а, изобретать велосипед. Ну и три жизненных а, правила. Если вы не сделаете шаг вперед, вы не сдвинетесь с места. Если вы не спросите, вы не получите ответ. Если вы не попробуете, вы не добьетесь цели. Засыпайтесь мечтой, просыпайтесь с целью. Настоящая цель – это не то, что не дает уснуть ночью, а то, что заставляет рано утром с постели вставать. Дорога под названием «Потом» ведет всегда в страну под названием «Никуда». Откладывая регистрацию, дорогие наши гости, на потом, вы теряете каждый день свою прибыль. Ну и вторая тема – это социальные сети. Социальные сети изначально были сделаны для Знакомства для общения. Это уже потом присоединился туда бизнес. Социальная сеть это виртуальная сеть, которая является средством общения между людьми. Интернет-реклама, реклама, размещаемая в сети интернет, адресована массовому клиенту. И сейчас я на примере, наверное, своей страничке открою страничку. И покажу э, просто э, несколько примеров, как можно э, делать рекламу, как что такое, как правильно настроить э, страничку, какая она должна быть в, по идее, э, Видно, наверное, мой экран. Страничка, а вот как правильно настроить страничку. Первое всегда обращают на что? Да, конечно, обращают на фотографии. Фотография должна быть именно ваша. Фотография должна быть а, с открытым лицом, а, улыбающейся. Это говорит о том, что вы добрый, хороший человек, вы всегда открыты к общению. А как правильно настроить страничку, чтобы она была у вас создана для бизнеса? Это, ребята, задача очень-очень легкая. Я тоже точно так же делала. Я заходила на YouTube канал, забивала поисковики вопрос, как правильно настроить страничку для бизнеса. И мне сразу же вышло там тысячи роликов. Я из 10 или 15 роликов выбрала то, что мне подходит. Это хороший звук, хорошая дикция, и все подробно объясняет и показывает. И я выбрала один этот ролик, и делала настройку своей страницы. Это было очень-очень давно. Я ее настраивала именно по ролику. Поэтому не ленитесь. YouTube канал вам всегда в помощь страничка должна быть обязательно открыта. Для бизнеса никаких закрытых страничек. Если к вам добавляется кто-то с закрытой страничкой, значит закрывает, значит есть что-то скрывать, Значит этот человек нечестен. Поэтому таких людей не берите к себе в друзья. Те люди, которые занимаются бизнесом, они открыты всегда для общения. Утро, в обед и вечер. Ну и э, следующий, как правильно написать пост. Не надо э, писать посты каждый день, там по несколько постов. Это я только вам вы, не, не надо писать. Э, это у меня когда вдохновление бывает, я пишу по два, по три, по четыре поста сразу за один день. Но э, вам не нужно. Э, здесь вы можете написать один пост, и я вам покажу, как он будет, робот ВК, расценивать этот пост как новый. Вот у меня этот пост 9 апреля. И я сейчас вам покажу на примере этого. Смотрите, это три точечки. Редактировать. Редактировать. Значит, мы сюда добавляем, чтобы робот, Распознал этот пост как новый пост. Чтобы он пошел в умную ленту. Вы добавляете любой знак. Ждем всего там ну, минуту, несколько минут, несколько секунд. Дадим остыть нашему роботу. А здесь, когда вы выбираете э, пост и... Пишите пост, вначале выбираете, о чем это всегда, выбираете бизнес, это стиль, и выбираете стиль. Ну а теперь вот сохранить. Все. Вы этот пост распознает робот как новый. Теперь вы этим постом можете поделиться. У меня, например, я могу поделиться в своих сообществах. У меня есть группы личные и он пойдет на новостную ленту и в группах как будто бы это новый пост и здесь конечно добавятся лайки добавятся просмотры его можно закрепить в начале чтобы он был Вот это одно. Другое, как почистить э, страничку от э, ненужного всего. У нас есть сервис, да, который подключен у нас каждого, э, у каждого в кабинете есть э, этот сервис, да, баннер. И э, если вы хотите развивать действительно свой бизнес, вы Можете зарегистрироваться по этой ссылке, подключить свою страничку ВК и что подключить автопостер, можно подключить, ну, нужно настроить, конечно, можно подключить онлайн бизнес, вечный онлайн, чтобы ваша страничка светилась все время, чтобы в онлайне это... Одни люди ложатся, другие просыпаются в интернете. И поэтому люди пишут, видят, что вы на связи и пишут вам. А ну, а тогда уже вы утром, как я делаю, я утром а, извиняюсь, конечно, что ну, объясняю, что у меня подключен сервис к страничке. Ну, ничего страшного. Но это больше идет охват. Этот именно онлайн дает больше охват вашей целевой аудитории. Здесь можно через почистить друзей и подписчиков. Здесь можно загружать истории автопостинг в ВК. Значит, здесь можно проходить ротацию друзей. Ротацию друзей, здесь подписки в ВК. Значит, что обращаю ваше внимание на то, что ротация друзей, автопостинг, потом чистка и вечный онлайн это бесплатное. А вот подписка в ВК, комментарии, загрузка историй, рассылка и пастер это все платное. Ну, и это не очень он дорогой здесь сервис, а поэтому а, ну, потратить 200-300 рублей, я считаю, что для своего бизнеса это копейки. Вот. Но ну, а есть еще вот такой вот а, бесплатный а, с, сервис Толсор 42. это от Гугла, а он очень четко очистит странички ВК. Я пользуюсь именно этим, и я сейчас вместе с вами почищу друзей. Так, так, так, так, так, так, так. Чистка друзей. Выбираем чистка друзей. Вот у меня, друзей, чем легче будет ваша страничка в ВК, тем ваши посты будут эм, чаще появляться в, в умной ленте. Ну вот у меня это чистим. Забаненные пусть они э, рано или поздно они разблокируют. А вот удаленные, без аватара. И долго не заходили в ВК. Здесь уже я выбираю. Значит, более... Трех дней, недели, более месяца. Они мне не нужны, если они не заходят. Удалить. Удалить из друзей. Всё. точно так можно. И подписчиков. Очистка подписчиков. Так, удаленные, без аватара, долго не были онлайн. Ну и здесь, наверное, больше месяца поставим. Добавить черный список. Здесь вы можете просмотреть. Может быть, кто-то а, вам и нужен. Он месяц не заходит, но вы его можете снять галочку здесь. Добавить черный список. Если они не заходят месяц, два, а, даже а, неделю, а, это уже не бизнесмен. Ну, а, конечно, если только а, человек не попал в больницу или что-то с ним не случилось, несчастье. Все. Угу. Я отменю пока, чтобы потом продолжу. Ну, и что у нас дальше по социальным сетям? Ну, какие бывают социальные сети? Это, конечно, самые популярные – это ВК. Это популярная сеть именно калиустра где весь БАМОН, бизнеса. Здесь можно а, добавлять бесконечное количество друзей а, за один день, а вас за это не забанят. А, ну, здесь есть инструменты, а, но все инструменты здесь платные. Поэтому вы можете только бесплатно выставлять посты, которые будут идти на вашу ленту. А, ну и плюс, а, проходить бесплатно ротацию. А ротацию можно пройти и в Телеграм, чтобы к вам добавлялись. А, ротация в Инстаграм, ротация в ВК, а ротация в YouTube канал а, ВК, о -о -о Одноклассники. Вот. И Фейсбук, Skype и Твиттер. <coughs> Прошу прощения. Вот. Здесь единственное, это бесплатно. А, ну, для начинающих это достаточно, чтобы набирать целевую аудиторию именно отсюда. Но теперь я хочу вам показать, как же правильно пользоваться. Э, сервис есть такой для добавления друзей именно через этот сервис. Он называется, а, по-моему, пиар-лидер. Лидер, Лидер пиар. Да. Лидер пиар. Я вам покажу, потому что он у меня подключен а к другой страничке. Я сейчас зайду на другую страничку. И вам покажу именно, как правильно пользоваться этим сервисом. Я тоже не умела, не, не знала, что о, нужно так делать. Но все познается, все, все обучаемое и все познается именно в процессе работы. Итак, вы, э, э, сервис лидер пиара, вы... Здесь, как, как и везде, регистрируетесь, заполняете профиль полностью, все как положено. И начинаете проходить ротацию. Начать. Нажимаем кнопочку и начинаем проходить ротацию. Итак, Макс Гестужев. Чем занимается Мак? Оформить стабильный доход на месяц. Первое, что обращаем внимание, сколько у него друзей. Это его новая страничка. Очень слабо. Просмотров и лайков тоже самое. Он мне совершенно не нужен, друзья. А, совершенно. Я его, чтобы он больше ко мне не добавлялся в этом сервисе, я его просто блокирую. Заблокировать. Закрываю. Продолжу. Здесь есть такое вот... А, заменить, ребята, не проверить. И здесь бывает кнопочка «Заменить». Ни в коем случае этой кнопочкой не пользуйтесь. А лучше зайдите, заблокируйте и начинайте заново. Татьяна Балабанова. Ну вот посмотрим, чем занимается Татьяна. Первое, что обращаетесь, сколько друзей? 3000, более 3000. А первое, что она... Пиарет этот 55. Чем она сберегательная вклада? Инвестировать, рекламу получать. Бизнес онлайн. Ну вот, эту Татьяну я возьму в друзья, добавить в друзья и сразу же пишите ей сообщение. В сообщение пишите такого плана. Татьяна, О, О, ну, не не не пишешь, Оля, ну с пишешь, Оля? Все, прошу прощения. А, ну, я вам просто скажу, что я всегда пишу, ну у меня шаблоны есть приготовленные, а я сразу скопировала и вставила пишу добрый «Доброе утро» или «Добрый вечер» или «Добрый день». Приятно с вами познакомиться. Добавила вас друзья. Люблю общаться с новыми друзьями. И я открыта для общения. Мой скайп и мой телеграм. Вот, отправляю ей это сообщение. Все. Мы ее добавили. Москва, Московская область. А, ребята, никого не берите. Это а, э, там все эти боты про продвижение. Сейчас посмотрим. Построение команд с нуля с а, помощью готового инструмента. Сколько у тебя, дорогая, друзей? А, новая страничка. Друзей 138. Почему у новичка? Нет, она мне совершенно не нужна. Я ее сразу блокирую. Мне не нужны. Все. Ну, я думаю, что вам это понятно станет. Только тех людей. Не пугайтесь. Здесь есть а, точно так же. Набирает свою целевую аудиторию а, а, девушки легкого поведения. Это древние профессии, они тут бывают в разных позах и все. И точно есть здесь набирают мальчики, которые а, ну, ориентации совершенно другой. Поэтому не пугайтесь, их сразу блокируйте. Начать. А, проверить. Нужно забыла кнопочку «Проверить». Следующий Горягин. Чем занимается Горягин? У него восемьсот пятьдесят три сразу здесь подписки, значит он Джин Манео. Значит, он а, занимается мужчина из Воронежа, занимается бизнесом. Но новая страничка. Когда он был последний раз? Июня двадцать второго года. Он совершенно не нужен. Заблокировать все. Смотрите, когда был последний раз. Последняя запись и. Последнее посещение. Екатерина Семенова. Угу. Ну, вы сами видите, кто это, что это. Я, вам, я, вам, я вас предупреждала заблокировать этих девочек древней профессии. Вы выбираете только тех людей, которые вам интересны. Которые занимаются сетевым маркетингом. Угу. Друзей, тысяча. Последняя запись 13-30 марта. Сколько это запись? 76. Это очень-очень слабо а Теперь смотрим, когда он был 25 минут назад, значит, он заходит а, где-то топ. А, этот человек занимается а, инвестициями. Я не связываюсь с инвестициями, потому что ну, я не, не занимаюсь, поэтому мне такие люди совершенно неинтересны. Я его сразу блокирую чтобы он мне второй раз не попадался. Ну, и так. Здесь. Смотрим. Угу. Это, друзья, новая страничка. Пассивный доход. Пассивный Без приглашения компанию проект меняет. Была 24 минуты назад. Ну, добавим ее в друзья. Напишем ей э, сообщение. И, э, может быть, она э, согласится, например, к нам на а, площадку Кланопад. Почему бы нет? Вот. Я думаю, всем понятно это. Я продолжу дальше. Ну, вот так вот, ребята, я просто коротенько вам рассказала... Как, что, чего работать в этих социальных сетях. И, конечно, социальные сети обязательно должны, потому что мы даем информацию через них. Но самое главное, это нужно как можно больше говорить с людьми. Это общение, общение голосов. Люди идут. Только на голос, на общение. И как можно больше, часто, и чаще говорите голосом в мессенджерах. в Телеграм, скайп, в ВК есть звонки. Вот. И что я еще хочу сказать. Те, которые партнеры только зарегистрировали свои странички, у которых только начинаете развивать свои социальные сети, Обязательно делайте себе группу для рекламы, которая будет группа открыта, чтобы вы через эту группу набирали тоже также, себе целевую аудиторию. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Спасибо вам огромное за внимание. Хочу пожелать всем нашим партнерам больших успехов в бизнесе и, конечно, больших, больших активных команд. И Больших чеков. С вами была Ольга Арзуманян и компания Идеальный маркетинг.